после потери парламента в 2003 году, потери интереса к парламенту, которая произошла в следующем году в силу ложной, ложного впечатления, ложного вывода. Украина, кстати, является классическим ложным эталоном для России, как и России для Украины, между прочим. Но ну, это отдельная, опять-таки, тема. Но Оранжевая революция, которая, скажем так мягко, не слишком революция и, и так далее, была воспринята московской либеральной оппозиции, тогда могущественной, опиравшейся на мощную всероссийскую среду фракций, медиа. НКО и так далее. И чего они не доглядели? Они просто решили, а какого черта готовиться к следующим выборам? Можно выйти на улицу и создать президента своего. Вот это абсолютно ложная идея. Я тогда безумно спорил со всеми, включая Борю, Немцова, потому что в Украине в парламенте по Парламент это была оппозиция, они там сидели уже. А они проиграли парламент, надо готовиться к выборам, но им стало неинтересно. И они решили: вот это возникло это пошевая мантра: когда на улицу выйдет миллион, власть падет. А кого Я черта полетов, он был? Кажется... Повторяю, в 2003 четвертом году э, либеральная оппозиция представляла мощнейшую силу очень мощную силу, которая могла и должна была вернуться в парламент. Это потом, с 2004 года, власть уцепилась за этот идиотский уход на улицу, а на улице либералам нечего было делать, они там никто. Но